всем привет вами макс риск но обновление глэш в лайк подписка смотрите что у нас топ. обновление вышло версия скорее всего нужно не уходить нужно просто обновить и почитать что ново так кстати какого числа обновления Последнее обновление 10 декабря то есть это как 14 ну 14 ладно значит контент и новый и новый контент что по контентам скорее всего или какие-то видеоролики по имидуах на канале или же какие-то события 50 на 50 кстати там да, можно зайти в их официальный дискорд и посмотреть пока что там рекос так, подписаны в канала следующем не подписаны а мы заходим как думаете, будет новая заставочка? А, мы сейчас посмотрим. Ну, если, например, это да, глобальное. Когда глобально в каких-то игр, то, скорее всего, они должны делать... Ну, не знаю, там... Как-то... А, вот арочку еще менять в Play Market. Ну, посмотрим. Возможно, мы угадаем, кстати. Так, вон она загружается. А я еще заберу Discord. Посмотрю, возможно, не хочу. Но подробнее написали описание наверное не только дискот, а фейсбург но хоть по в одну а, понятно, что, заставочка осталась но прикольно, потому что тут изглаз, а вот другого нет так углает да, смотрит туда вот и он тоже сюда смотрит так, не, не, не, так, так. мы имейте, так-так-так мы выстроим дискот и там уже перекинули наш а, на их официальный фейсбук еще а также еще вк все остальное так мало выкал постов ну ладно нормально кто знать здание выполнено получены кристаллы что мы видим ага. новый персонаж класс больше наград наверняка невероятная боевая мощь быстрее развалится развитие итоги сезона серебро 1521 итоги сезона бронза 1327 и пешка 3045 получают 10 карт и 20 карт нормально получаю без сундука конечно о сундук друзья я ошибся тут сундучек человечек еще смотрите не ну это ролик нужно было по-любому поскорее бы окей сегодня успокой вложение роликов Блин, там время, ладно. О, что за экран санта клаус друзья прям новый год уже отмечают о, еще один сыночек. Два сыночка? Класс. класс класс да? Или это в конце недели там? А, -а, -а так это же другой класс. Ладно, давай, давай, откроем. Если будет три сыночка, то это же что-то новое. Если два, то нормально. Ну, там что-то были. Читали. Один В, один В, один, новый сезон. 1388. Был летний олег. И это было. И получаем находы. Там да, ладно. Командная новый сезон 1223. Нам отнимают, друзья, кубки. Так, Ничек, не, не на, на, на союз, я буду Потому что они там застряли э, 9000 кубков. Там максимум 3000 кубков. И не вылазит. А они холкучики, они раньше начали. Согласен, работе молодцы. Вау. Снова отняли. Ну, это пешка клана, нормально. 500 отняли, кстати. Так, что я тут вижу? Вау, это новый сезон. 5. Сезон 5, выйти мы не получаем. Потом 50 к ссылочку. Также можно да, типа, купить. Не, не разрешается купить, даже пострекать цена, да? И нас, э, оказывается, карта. Потом, Потом у нас в конце дополнительно золото. После, после получения всех наград за каждый заработанные очки вы получите 100. золото. Ага. Это очень классно срок золота, тоже можно брать на улучшить персонажа до максимума не дойти до 1000 кубков. Я хочу уже туда попасть топ и посмотреть, что-то будет. Изи побеждает но будет там изи пока что. Возможно появится еще сильнейшие игроки, чем я. Узнаем. А тут кстати и не нормально. 200 тысяч. Оу май гад, 200 тысяч. Да, это шикарно вообще. Золото можно забрать после завершения сезона. Вот сезон 1800 я только могу до 10. Тут еще удлинили, Нужно дольше играть, нужно больше роликов. Ладно. Санта уже. Конфетная рулетка. класс так ладно. Завершение сезона ли... Когда хранится, будет заполнено. заполняется, это будет завершение всего. Когда заполнится. Будет все завершение вот так вот. Так, шанс такой. О, прям, знаете, еще золотой сундучок. Охухухуху. Блин, я праздную сундучком. Давайте лайк, подписка И пишите комментариях, сколько у вас сегодня. Мне три золотых. Может быть еще квесты выполнять будем? Конечно будем. Будем сильно долго играть, как понимаю. Так, конфетка и рулетка. Что значит? Есть 0, а всего выиграл 0. Играть в рулетку. А почему ее нету? скажите Завершение инвент 6 дней. Мало мало. Нужно успеть, друзья, получить 30 конфетных за победу в рейтинге режиме. Ага, 30. Йо, это что? Кра класс, 30 штук. Окей. После 5 побед за каждый можно получить еще 10 конфет. 5, под 5 побед подряд, как я понимаю. Окей, победа, победа. Еще раз, победа. Одна игра в рулетке стоит 50 конфет. Ну, окей. Список наград обновляется после каждой игры наград обменется каждый после игры окей okay. когда именно завершается не использованы конфеты исчезают этого да блин конфеты ну ладно что поделать итак друзья вот эти сыночки они вроде выпадают прямо каждую неделю ну, что давайте упани квест коп вот сначала или поиграем обычно Я обещаю, конечно, Дискордом зайти, но... Давай попытаюсь зайти. Так, я уже Дискорд, нет, тоже пишет? Ну ли не старт, или Ну, ответим потом, почему бы нет? Так, шанс, о, новости. Как там карта? Дальше смотрим карты. Может быть, ролик вам включить, а я почитаю тут. Брррр, на улице точно кто-то использует заклинание метель. Тем температура стремительно падает ниже нуля. А города постоянно покрывается снегом звучит как отличный повод повод укрыться в отдельный одеялом и ускорить себя чего а от суббота а наш лоб хип-хоп хип-хоп это хип-хоп подробка подбор покажет в этом это музыка как я понимаю да? окей так это нужно как-то сюда. Можно одновременно играть читать. Это будет, конечно, жестко. Я так только, блин, вот, блин, мне ничего не видно, не, не классно. Только вот так. Начиная, а, начало клановых войн. Так мы даже читали. Так, так, так. Я, наверное, тут кучу пропустил что-то. Может быть, там дата будет? 14 декабря, до да. Сегодня в Москве Кашельеглан -э будет проверять пламенные техник работы. А сейчас уже 13. Прошло даже. Время недоступно. Окей. А про то что есть? Ладно, Facebook заеду вашу группу сейчас. Гул зайдем. Так, значит, кэшка. Лэшкс. Опх. Лэгги. Он с. Facebook, Фейсбук. Фейс. Подожди. Фейсбук. О, бок. Не я как-то забыл. Фейсбук можно мне? А ну покажите, я как-то забывал А вот он, Facebook, В конце буквы. Сейчас. Может, пожалуйста? А все понятно, что все, да, бук. А, блин, три буквы. А. Что со мной? Я хотел две буквы. А там еще крюк анциоб. Блин, сегодня сегодня я вялый, понятно. Ну вот, битва кланов закрыта, так что то не успел тот, ну извините, но как-то не успели. Да, проб нового Ага, чистки работает двадцать час. Прям нового там и так в дискорде все было написано. Да? Окей. В общем, мне что, нужно заходить сюда, новости перейти. О. А, 211 гривень. Но у меня их нет. 212. Вау! Прозрачный орк-наездник. Слушайте, можно посмотреть его. Здесь ролик. Я могу его купить, да? Знаю. Ну, мне хотя у нас скин еще. Прозрачный орк-наездник. Орк-воин. Орк-наездник. Круто, Сента Клаус, Орг наездник. Знаете, кто мани манит на покупку, но я хочу вот этот вот. где там не просто персонажа. Я же буду равно играть. Мне нужно как-то эксклюзивно, а не просто одного персонажа. То мы будем менять по там, Я буду чаще ролики запускать, поэтому я уберу, конечно, вот Хэллоуинский. Конечно, прошел Хэллоуин, конечно. Так что мы про минки. Моборы. Бесплатно. Конечно берем я так вот присматриваю что а, ну тут наверное канал класс 30 гривен даже больше чем я думал ладно ладно знаете меня не совершали не ну, меня там есть да все паспорт да? Ну, как опасно когда и вот и все ну что ж кстати, про нового персонажа. реально ее добавили, я в шоке. Ее зовут Гарпия. Нет в наличных, она легендарная. Призыв 150 маны. Ага, урон. Используйте 60 ом, чтобы создать выход. Их и э, выход. Может быть, в игре мы ее встретим? Вау, будет классно. А можно испытать, как Старс? Нет, так ладно, поиграю чаще, чаще, чаще. Ага перебросить всех противников в одном точке а Как так? каждую одну секунду выход наносит 10 урона но не более 50 процентов гоблины и совам совам гоблин и совам то есть против нее рабочих как на его оркенаризненке а гоблин обычный копатель ладно то есть она не такой на обычных на атакует на воинов вот если сначала ее запускать то будет плохо конечно Снижает скорость противника на 75%, чем 5 секунд. Ого! Ого, ах ты, ⁇ -мо ⁇ Ладно. Ну, моя, да? Так, так, так. Ну, все, вроде бы прочитали. Покажу еще раз. 30 секунд, 40, здоровья, 100 ну, знаете, сильный персонаж. Да, очень сильно по манам. Вот прям лучница такая же. Ну, у нее металлический хп. но она лучница, между прочим. Ну, ладно, встретим. Ой! Я что-то включу стрим, Все нормально. 12 минут. Ну, это пока кайфу мы играли. Так, кстати, да, квест тоже важно буквально Так, что понял квесты? Призвать Крыланова. Во-первых, призвать Паладина. Второе. Электробашню. Использовать благословение. Блин, я это знаю. Благословение. Вон она штука. Не, можно не купить, кстати. О, купим. Ну, это для ролика, под <соединяющие> разработчики. Я не против. Я хочу купить для ролика пасик. Типа, подожди, на вторую колбу. Вот так вот. Так вот. Мы сказали 4, как я за три. Э -э ты пироман, пироман, да, как я понял? Пироман, блин. А как там его? Крыла на, паладина, электробашню. она паладельная электробашняя мое мо ⁇ паладин я знаю а блин паладин так где блин по моему по моему а фух давай красавчик давай. и и еще один пиромант Бес, бес, вот Кстати. Для тактики сойдет. такая тактика, то нормально. Я же буду экономику разрушать. А, -а, -а ты просила. Ну, тима какую экономику? Это один на один экономика работает. Бере. О, блин. Ну, грошоди, скажу. Сил бери. Карволик, кстати. М -м, дай подумать, Гаргуля сойдет, кстати, я не понимаю. Ну, а квест, конечно, по-быстрому. Ладно, бою потом посмотрим. И так кубки под... отняли. Кстати, как там? Сейчас, подождите, стоп, стоп, стоп, подписчики хотят знать. Подписчики хотят знать. Опа-на! 1 на 1. Попадали, попадали! Ну-ху! Let's go, май. Они, друзья, попадали. У них было 3000. Их их скинули. Отлично! Good Good что? 1423 То я вообще сегодня... Я реально могу... О, топ 100 топ-101 занять. <с> вообще могу... А, ну, команду я не могу. 1-1 могу. Может быть, давайте 1-1? не потом давай, бро. Реально я могу сейчас 101 место занять. Крутяк. Наконец-то я дождался этого момента. Так, в общем, побыстреем, потом скоро времени. потянутся игроки. Сейчас покажу, сколько там, сколько там осталось. В этом позорите и пожалуйста сохраняйте то, что там есть. Итак, вот, 1323. Угу. 1423. 23. А, вроде бы натя. Думаю, и мечтать в вернуться в топ. В топы. Ага. А как это ты делаешь? это а, будешь прокачан 5 Так победил его? Как? А, по скорости? 4 минуты игры. 7 минут игры. Как так? А, -а, -а, -а тактика. А, волки. Абсолютно не хочешь брать, не а, тут тоже волки. До 9 максимум, да, прокачать прокачать. Прокачаться можно, окей. Кстати, то у тебя вот такой... Морбык, как... Марвок. Чувак. Вот Да, это он. Потом он изменил атарочку. Крути, хочу быть похоже на него. Очень сильно. Давайте уже катку. Ркня. Это тот человек, человек который был сильный. И в ролик попадал. У нас, кстати, мы с ним были пнементами. Да, реально. Мы с ним три на три играли. Я не знаю, я в шоке. Он, он со мной играл. <с -2> Второе место. Офигеть. Первое место я не видел. Я с ним не снимал. возможно Возможно, обиделся. Ролик потом можешь посмотреть. Возможно. Но я его не помню. Или помню. Или был. Или не был. Я всех увидел. игроков нет. Кроме этого еще Ютюбера. Ой, ё, чё, чё, чё это такое? Фу, я такой думаю, чё такое круглое? Друзья, новый геймплей. Это просто лайк возможно поставить. Вау. Как и Джейпс изменяет, как и Клэшолионс. Так, идеи, потом десятка здесь. А как там дела, бро? Я в шоке просто, посмотри, тут такое круги, круглое. Так, можно 300 брать. Давай, давай, давай на макс риск. И один будет шикарно. Кстати, нужно еще построить, блин, важно бро, пацаны, на еще будет очень плохо, если не построю даже э, завод. Так, так, так, строй завод. Давай, давай, по быстрому, по так. Тут у нас скоро боже, будет что еще или так покрасить сделали? Как вы? Да, да, такой, бам, без мечей мини, там не знаю, укусы мини, ну а что там, нож, там не знаю. Здорово, ки все в этом ухе. Что идешь, чувак? Ты даже. А, ты готов уже призвать, красавчика? Я второго призвать буду. Для безопасности. Так, еще третье, что прям по-быстрому, по зарику. 3, 2, а один здесь вошел Потом один здесь. Все нормально. Один воин охраняй будет. Атака сдаться. Ну бро, ну блин. Что это такое? А? Тут даже изменили, кстати. Ну как такое может быть, что непонятно с этим напарником, блин, не мой напарник. не там квест, да, знаю. квест включу и Кстати, да, что такое? Это твой нап. Ты, ты, ты затащил? Я в шоке. Он просто затащил. Красава. Борточки меняем. Что такое Что шо такое? Ты красавчик? Да отдалеешься. Ой, смотри даже не знаю кого призвать, даже не знаю, башни, потом призвать точно, там квест. Стоп, какую колоду взял? Какую колоду взял, бро? Я просто не ту колоду взял для квеста, бро. 9 у нас, а он пероман, так а крыла то вспомню все это так вода все призываете не думал, ну, молодец чувак ты просто мирал построил ты красава а я тоже красава не забывайте про меня лаппички блять тут ну, прям параи поставили роги роги атакуйте давайте я надо голоса sorry, sorry насчет электробашни, чтобы была база сохранности целости и сохранности так нужно вот точки, здесь мы... нам лишь бы квест конечно о, -о ой помогать я пришел класс Шо такое? а это пере... переманить кого-то кого, кого переманил, кстати это... а это блин это, это штука регенеришь ним не, не почитал саренчика так что такое У кого там оказывается не ну в принципе я тебе иду по мать и даже турбазы не строил вот еще одну козор что прям брак не мог до моих пешек. Ну, этих а Так, еще одну поставлю, так, так, так здесь И не в автомате Бро, я иду к тебе. Труба застроить, да, думаю, не нужно. не ну, в принципе, логично, что ну Только где? И как? Давай тут построим, да? Ну, в тут. прям на знаете, как то 450 400-50-200. Но привыкнуть не можно к этому. Ой, да. Привет, вперед, Я в рыба одному. Знаешь, я кого-то подкрепление тебе пришел. Ты бы явно не справился бы сам. Ну, может быть, тебе помогли бы как-то. Так вот. Базы работайте по полной программе. О, вырубать по полной программе. Так, я этого заберу. Давай. А, не заберу, блин. Я путаю эти колоды. Атакуйте. Стоит второй. Еще одну колоду построить, да? Окей. Как там база? Давай ускорим. Ее ну еще построим. Один против двоих. Ты проиграешь. Я уже так пробовал. Я проиграл, если мы стабильным покупкам. Если там рах там поменьше покупкам, два врага, то я могу бы затащить. Я и так затащу Я уже ролик показал, да? Два против 1. Я их затащил. О oh май что происходит? Советую врубать их, да. Ша, порбал врубаш. Ну ладно. И будет, почему бы Так, а как то значит база, Атаковать. Атаковать. не меня база, хватит. Вот От вот вот база, вот это вот пехоты. атакуете Атакуйте, молодцы. шутку а, Так, там его не так уж и много. Раз, два, три. И все. Да, еще эту штуку. И давай. А, так это регенерашн. Не забыл про это. Давай штука эту. Регенерашн. И еще там? Дает ХП. Ну, дает, дает, дает. Ну, нормально. Ну что? Мои глазики справляются? А, что он чем занимайся Тоже? У -у -у. Давайте, они прям молодцы, слушайте, они реально убивают именно главу. Кто, кто построил? сдался Призвать перемана пирома, Призвать Благословление. Призвать Крыланы. Все вроде. Там 4, кстати, есть. О, Мне там дали эти вот леденцы. Леденцы дали. Сокс, штук. 30. Ну да, там сказали 30 штук дают. Э, построить электробашню. Блин, газовую про электробашню. Я обещаю, что я построю. Ну, кстати, кстати, да. И, кстати, хороший колдуя, кстати, получилась. И если я прокачаю, то будет соперник сильнее. А ну, покажите соперником. Клан Россия, империя Клан, тоже Клан Россия, 2200. А так просто на баринга могу сильнее, чем я думал. Реально, нужно прокачивать персонажа. Ну то все, первого уровня не берите. Значит, я беру не криломана а этого. Не, ну может пострей, в принципе. Давай посмотрим, друзья, 120 хп и 12 тираны типа того. выбора дом понятен но блин если куча куча так скажем этих вот соберется друзья вот если мы еще одного завалим он несет урон. Не вот именно летающая мышь становится не когда. но ну, это не то. когда куча летающих мышь что они реально прочно тоже они, но это будет через случайность поэтому я измен брата классная штука кстати защитой чтобы не тратить воины там числимость ну что прям помогали на этом. вот так вот также нужно и ну ладно я оставлю для, для того чтобы декрас был насчет тебя это для боя для 2 на для 3 на 3 а 2 на 2 это другое нужно или нужно там я путаюсь уже построю электробашку ну все пошли пошли колду нормально и я обещал вас встретить еще. Блин, я думаю, там есть мнение там. Мы там видим буквально там немножко. К 1-1 сыграем еще. Сегодня будет длинный ролик. Наверное. Блин, ну извините, извините, Что показать? Реально классно. Так, где он там эта игра? Так неинтересно, кстати, было. Зачем так это делать? Вон он. Это было не классно. А что если я бы с телефона снимал? Конечно бы все выбил. Конечно. Или же телефон бы затащил. Кто знает. Что, мне выкину? Ну, это без разницы нам дается, нам нам дается еще 0 кубков, если мы там письоходим. Буквально через пару минут. Ну видите, ноль, я так и знал. Такого же случая был. Новый год, ты ху, -ху. Вон, кстати, даже лайкос показал. Блин, даже хотя успеть, и там и там. Ага, ясно. Плайчлидьон, у нас напарник с Плайчлидьона. Мы что, сокланс теперь да, как понял? Почему мы сразу не вместе не договорились? Если бы договорились, то ты это призывай, а я это призваю. Смотрите, значит, мы должны с теперь вместе ходить, потому что это тактика. Если не будет вместе, то это будет плохо. Кстати, переману взял реально на выход смотрите декорация тут есть куда пошел блин куда пошел блин опасная игра посмотрите елки ставят наконец-то я дождался этого ладно подождем 300 ты куда идешь бро что ты ваш меня другая колода мне не так удобно к нападению кстати изменили направление этих вот налево направо ну ладно в принципе тоже симпатично Куда идешь, Тебе это комфортно, да? Что делаешь, на... Ну ладно. Борточки меня к тебе почему бы нет. Только вот к этой вот к Ну что там, чувак, одними не дыхал, чтобы я быстро умер. А кто будет базу кстати, я чуть не понял. А, ну, ешманы собирать угу. Окей, Давай по быстрому давайте так еще одного, чтобы потом базу построить и вы хоть электробашня спасет нас! Спасет нас от этих бандитов, блин, каких там зовут. Электробашня. А, ладно, подожду. Саму не нужно. О, -о, -о да. Так, давай тогда еще. Зовут, построим. Ой, еще такое борги. А, наш, твои. Окей. Если там извлечешь врага, пожалуйста, скажи, что он меня атаковать не Так, окей. В принципе, можно ищу базу вот. Она, тем более, так огромная. Давай, атакуем. Я иду, танк идет. Чувак, ты ч ⁇ не видишь танка? Про, это же хороший танк. Видите, две защиты очень классные. Тем более уже квестл помню. Шкор, одного хватит, кстати, да? Все просто одного вырубаем. Кстати, летающие идут. нужно план Макс Риск. У меня больше ничего нет. Видишь сам? Не, ну тебе есть один штука. Ну ладно, призываем орду. Теперь друзья новая орда. Будет называться эм, количеством. Не на ну, принципе не могут сюда прилететь. Подыхай пока они папу кашется Сейчас. Эй, будьте строй Що происходит? Они могут выйти. Блин, это не смешно, что там? уже уже такой не ну, я почему бы нет ракета у ракета о а, ракета классная штука кстати я хотел сюда еще спасибо себе. может быть еще одну вас построить как там квест я уже луни квест точно башню построить еще Окей. еще последний вас башню построил что прям а, остаточно квест выполнить это чей блин? это мой не пух ну это мои помогает вам как он а красавчик него да а ты хочешь на мою гоблина йоу так не интересно они собираются кстати да они собираются это последнее что прям подтвердить мы при прям орду готовим Все, в принципе, атакуйте Атакуйте Атакуйте, атакуйте Давай Воу-во, во, во, моя орда прошла! Атакуйте по полной программе! Сразу врубают, сразу запускают этих данных э, эффектиков против с ним, я понял ну, как-то пройдет тоже летающий кстати, быть вот этого вот, ну, вот, тактика что делаешь ну? может вообще собирать армию и сразу врубать да кстати огнеметчиков вот, принципе нужно как, как нам даешь еще а показать вам о кристалл на и появился показать карту с подарками точно так елка даже звук музыки, елки Вот. Видимся. Знаете, как игра зуба так разбрасывает. Блин, ну ладно, в принципе, ладно. По карту придумать. Ну тоже неплохо, да? Будет так красиво сделать. Ой, -мо, -я, куда я вас позвал ну, В принципе, атаковать не. Не имеет никакого смысла. Здесь, ждать. Ждать здесь. Да, хайм будет отвлекаться, типа того, да а мы потом пойдем когда мы... мы пойдем кстати а я должен еще ускорить что по быстрому там бобрыму а в чем дело а, гоблин гоблин ты ч не строишь вон он вот этот гоблин может построить что за пранки так нечестно эй йоу уже атакует на ну, -мо ладно атакуем А, это мой меха, мой механизм. Опа, она уже пришли. В принципе, напарник классный Подарки, да? Куча. А, а тут, тут, тут ничего не поставили. Ну ладно. закрываем глаза. Так, вот тут, наверное, красивее. мячки сам прикольные. Или, или они выживающие. Нет, выживающие. Вот это вот, кузнец. Они просто 70 хп. А это 8. Ого! Часок быстро! Не, у него нормально, кстати, у него просто защита. Да, этот кузнец реально прочный, даже половины не смогли. Слушайте, реально кузнеца призываем. Ну все, ждем, дать типа потом. Ну блин, кто будет строить? Пожалуйста, выйди. Во, Теперь здесь строй, во. Наконец-то, помогли мне. Наконец-таки мы им помогаем. Ой, ёмай, ой, что Ничто, не, не, не напугались от такого масштаба. Как вам такое? Там есть черный экран. Плохой -то. я уберу его. Вроде бы нет Вроде бы так кайф. Кайф. Атака. Атака. Так, я еще включаю дополнительные хп. Он промахнулся. Что это за сван, а? Нормально. Ого, с э, врагов. Давайте уже базу строить, йоу. Только такой шанс единственный есть. Я думаю, что экранчик все окей там все стоп так это стоп. вроде бы все нормально атакуйте атакуйте что победить врага в таком количестве нужно построить базу а ты там строишь базу Ха, вот так он же и так построил где базы нормально а, сдался построить ликер башню квест выполнен половишь ли смотрите плюс 30 кайф еще пять раз, так и все, друзья. это второй раз мы побеждаем, на да? Предыдущая за игра закончилась. Мам, это вот предыдущий ман. Давайте следующим ролик продолжим. Этот ролик просто загружаем О, нет, мы откроемся сегодня. А, ну, та, что выполняет давайте, давайте алмазы, ну для там для подписчиков, там. ну для того, чтобы мы купили новый скин, новый новый скин. Ну, ну, хоть кристаллы лучше, чем маньяты, как по мне, да? Спасибо, мана. Порядку контента. Но помните про ну, Где новый контент? По-моему, вот он. Юниты, Гарпия. Не потеряете голову в этом верхне. Голову в этом вехре. Праздничный орд наездник. Класс. И еще сладкая зима с конфетным рулеткой Круть, э, кручу, верчу подарки подарю хочу вращай рулетку и получай огромные призы инвент продолжение своей недели не опоздать поэтому друзья, заходить каждый день чтобы не опоздать каждый день опона на А ускорить не надо только кстати здесь от тупой не надо не надо не надо ага ну это потом в следующем серии. Всем удачи и пока.